Слеза. Папа, как же так вышла? Я люблю так тебя, я горжусь тобой, папа, скажет юный пацан, Скажут мама и папа, сердце рвется от разы, Его женщина скажет, скажут люди, друзья. И минутой и молчание Гордо скажет страна Ветер души развеет Память сердца согреет И цветами аллея В вечной тишине Вы герои, вы жили Вы собой прикрыли Ваше сердце остыло народ и людей.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 Память сердце согреет И цветами аллея Вечно тишит Вы герои, вы жили Вы с прикрыли Ваше сердце остыло За народ и людей